Маленький пляжик с белым песком В точках от капель видит писатель. День начинается пленом поблажек, Где улыбается детским лицом Маленький пляжик с белым песком.